Кроме корабля Орск. Орск, который очень сильно обрадовал своим поведением. Пошел туда, куда ему положено. Вот. И юбилейной дискотеки уже 10 в Чернобаевке. Это, конечно, что-то с чем-то. Молодцы. Дискач продолжается. Казанти разрушили. Еще давным-давно. Теперь будем. Теперь они там проводят Чернобаевку прекрасное мероприятие, желаю им провести еще много таких увлекательных, увлекательных таких, доброе утро, таких увлекательных мероприятий в дальнейшем, вот, это второе, и конечно же сегодняшнее утрешнее, утреннее сообщение, которое я прочитал. Недоразвитые орки додумались в рыжем лесу под Чернобылем. Его ж выпилили и закопали. Ну и, короче, эти умники, высокоинтеллектуально развитые, решили на месте рыжего леса выкопать себе окопы и устроить укреп район. Ну, ребята, копать глубже.